Всем привет, дорогие друзья! Скажите, пожалуйста, вы любите истории успешных людей? Конечно же любите! Все любят истории успешных людей! И я сегодня записал видео для вас с нашими партнерами, которые успешно ведут бизнес в компании ЖНС, которые... Используя интернет, работая с дома, строят этот бизнес по всему миру. И их истории вам помогут, и вы можете, каждый из вас, принять решение, а сможете ли вы здесь работать, а как люди работают, и получите много полезной информации. Вот. Так что желаю вам удачи, включаю видео, а вы смотрите, наслаждайтесь, обязательно посмотрите до конца, в конце будет самое интересное. Андрей, привет! Привет, Саш! Послушай, вот нас сейчас смотрят много людей со всего мира, люди, которые получили первичную информацию, и я хотел бы, чтобы ты поделился коротко своей историей. Понял. Всем доброго времени суток. Что хочу сказать вам. Дело в том, что, когда я первый раз посмотрел эту информацию, я не могу сказать, что я все уловил, но я увидел для себя перспективу. У меня были определенные цели и обстоятельства. И очень важно разобраться. Вот так же, как и ты, Саша, разобрался, да, будучи предпринимателем. Вот точно так же и я, будучи бывшим военным, разобрался в информации. На тот момент у меня была такая ситуация. Вкратце моя история. Я служил в армии. В какой-то момент мне один мой знакомый сказал, Андрей, послушай, есть тема, можно в интернете денег заработать. Так как я был в поиске и денег постоянно не хватало, я решил разбираться и начал изучать это направление. Знаете, не сразу я как бы попал в этот бизнес, но э, я вернулся, наверное, к нему еще раз, когда у меня уже образовался долг в 10 тысяч долларов, я уже уволился полностью с армии, да, я говорю сейчас про нынешний бизнес, про Джинес. И вот э, в такой ситуации, в съемной квартире с большущими долгами, без перспектив, я тупо вошел в эту информацию, да, посмотрел точно так же эфир, как и вы. И я просто увидел, я, у меня загорелись глаза, я увидел, что можно выстроить бизнес по всему миру, сидя дома. При этом нужно просто дать человеку информацию. И вот на сегодняшний день в компании GNS мы с женой почти 5 лет. И за это время, вот я вам просто говорю, результат свой. Значит, мы отдали все долги. Это первое. Мы начали, самое элементарное, нормально питаться, одеваться. Ну, то есть это простые для многих вопросы, но для нас это было актуально. Я сейчас нахожусь в собственной трехкомнатной квартире, которую мы купили за один год. При этом весь этот год мы с женой путешествовали по всему миру. То есть мы не просто там жили, на, не доедали, не допивали, а мы вот просто тупо отдыхали, путешествовали много. Причем в Альпах были, в Мексике. И параллельно купили за один год трехкомнатную квартиру в своем городе. Ну и за это время посетили 25 стран. Во многих стран были по несколько раз. Вообще это была моя мечта путешествовать и быть свободным. Потому что в армии свободы мало. И у меня свобода это было основное направление. Если вы зададите вопрос, почему я здесь сегодня, это э, сейчас уже деньги есть, квартира есть, там, ну, мы нормально живем. Сегодня меня очень сильно вдохновляет то, что этот бизнес позволяет реально развиваться. То есть я читаю книги, мы с командой много путешествуем, учимся у других людей, общаемся. И самое главное, что этот бизнес строится на успехе других людей. Вот и все. Это мое видение. Что вас вдохновляет, какие у вас цели. Я думаю так, что каждый здесь может найти что-то свое. Если вы реально задумаетесь о том, что вы хотите от жизни получить. Вот задайте себе такой вопрос. Чего вы не достигли еще? Может быть этот бизнес вам это сможет дать. Поэтому такие вот результаты э, я... Я и моя команда, и моя семья, потому что это командный бизнес мы здесь получили, и как вы поняли, перспективы огромные. Но еще один очень важный момент. В нашем бизнесе очень крутой продукт, построен реально на технологиях, за которые были получены серьезные там, премии, там Нобелевские в том числе и так далее. То есть вы можете тупо пользоваться классным продуктом и делясь информацией с людьми о том, что есть такой продукт и есть такой бизнес через систему в интернете, вы можете создать собственный большой бизнес, который будет помогать людям, через который вы будете путешествовать, личностно расти, Зарабатывать достойные деньги, подниматься по слоям социального роста, посещать интересные мероприятия по всему миру. Вот это то, что вы можете здесь получить. Поэтому смотрите, разбирайтесь, мы никого не заставляем и не тащим. Если вы вдруг что-то не поняли и вот это наше общение сейчас с вами вас к чему-то побудило, просто еще одна рекомендация. Если надо, если надо, вернитесь еще раз и посмотрите внимательно, если вы вдруг что-то пропустили. Все, удачи, принимайте правильное решение и будьте счастливыми людьми. Да. Спасибо большое, Андрей. Привет. Добрый вечер. Э, слушай, нас смотрит сейчас много людей по всему миру, и я хочу, чтобы ты поделилась своей короткой историей и рассказала, что дает тебе компания Женес. Всем привет еще раз, если нас смотрит много по всему миру, я хочу рассказать свою историю, как я пришла. Меня зовут Алла Балюк, я и работаю в Израиле, я эндокринолог и 20 лет уже занимаюсь практической деятельностью в этой области, в Израиле. И хочу сказать, что, в принципе, я очень люблю свою профессию, и мне всегда нравилось помогать людям, да, именно что касается здоровья. И я очень много работаю в области эндокринологии беременных, и мы помогаем с детками беременным, вынашиванием, и, в общем, делаем, помогаем Богу, так сказать, и обрести семьям, где -то, которых они очень желают и хотят, и поэтому для меня очень важна э, помощь людям на всех уровнях, скажем так. И э, когда мне предложили ознакомиться с продукцией компании Жанес, я именно для себя рассмотрела возможность использования продукта, потому что все остальное в жизни меня устраивало, я, у меня хорошая материальная база, я достаточно... Хорошо устроена в Израиле, и, в принципе, возможности зарабатывания денег я для себя не рассматривала. Когда я ознакомилась с продуктом и увидела, что такие фантастические возможности, он включает себя, потому что я знала о научных разработках, которые лежали в основе создания этих продуктов. Знала не от того, кто рассказывал мне о компании Жанеса, а именно под ними имели почву научные открытия, Нобелевские премии, которые позволили потом разработать вот такой продукт, лежащий в основе этих открытий. Поэтому мне было очень интересно, как это работает на самом деле, и я захотела его приобрести. И, конечно же, разобравшись с тем, как работают эти продукты, и, а именно с концепцией, что это работает на омоложение организма снаружи и изнутри, что очень перекликается как раз с моим пониманием да, работы с организмом на клеточном уровне. И главное, что эти продукты совершенно натуральные, но работают как эпигенетические, то есть те продукты, которые могут воздействовать на наши гены, раскрывая возможность хороших генов и закрывая возможность заработать плохих генов, которые подвергаются наши клетки негативным каким-то воздействием и таким образом не давать им раскрываться. А потом уже, естественно, пришло понимание бизнеса, потому что это возможность не только зарабатывать, но и делиться информацией с людьми о том, что существуют такие прекрасные продукты, и возможность не только финансового процветания, но и личностного роста, в том числе, возможности ездить по миру, работать просто вот, с телефоном, это весь офис в, в руке, потому что в каком бы ты месте ни был, за того, что у нас очень хорошо развиты технологии, сейчас интернет есть в любом месте, везде есть доступ к интернету, поэтому путешествуя по миру, ты просто занимаешься тем, что зайдя через свой телефон в бэк-офис, ты можешь любого человека ознакомить с информацией о продукции, и о бизнесе и, собственно говоря, в этом заключается работа и работа в кайф на самом деле. Ясно. А скажи, пожалуйста, Аллочка, вот перспектива какая вот. Люди слушают сейчас. Они посмотрели информацию первичную, да? И вот они в раздумьях, э, недоверие, сомнения. Вот, чтобы ты им вот послание сказал. Вот какое послание ты дала бы людям? Послание. Я могу, во-первых, сказать, что меня до сих пор по-хорошему, из не знаю, это не очень литературное слово, прет от того, что я уже три года занимаюсь таким прекрасным делом, как я уже сказала, то есть я пользуюсь супер VIP-классом препаратами, которые помогают мне свести, молодеть, здороветь, в общем-то, процветать. И я делюсь этим и со своей семьей, со своими друзьями и со всеми теми, кто еще не знает об этом. Естественно, я очень люблю еще тот момент, что. Мне мой бизнес позволяет знакомиться с людьми во всем мире, потому что наша, наша компания имеет международную интернет-платформу. Как я уже сказала, можно работать в любой точке и общаться с людьми, и заводить знакомства. В-третьих, здесь есть возможность личностного роста, когда ты при общении с людьми и при понимании того, что может сделать этот продукт, Можешь как бы одним мановением руки просто показать человеку, что вот здесь лежит путь к тому, чтобы его организм стал работать как часы. Получить такие результаты, которые, возможно, ему никто никогда бы в жизни не рассказал и не показал, как может работать феноменально вот продукт, который является альтернативным, не является лекарством, но вместе с тем... Исправлять поломки в организме, которые не дают вести вот тот здоровый позитивные позитивный образ жизни, который мы можем вести. Ясно. Ну хорошо, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Пока-пока. Да. Всего хорошего. Сергей, привет. Привет, Саша. Э, расскажи, пожалуйста, свою историю, коротко, вот поделись своей историей. Ага. Меня зовут Сергей Нечеглот, мне 44 года, проживаю в городе Кострома, ну, в бизнес, я бывший военный, ну, военнослужащий, прослужил 21 год в ВДВ, сейчас вот нахожусь на пенсии, уже четвертый год пошел, и вот буквально за какое-то время до того, как уволится, стал искать тему, ну, чем я буду заниматься на гражданке. Ну и стал э, шерстить наши э, необъятные сети интернета, наткнулся на объявление, вот, попал на презентацию, вот, на, на такую же деловую встречу. И э, мне, в принципе, заинтересовало, стал разбираться, познакомился с человеком, который вот э, это дело предлагал, эту тему. Ну и зарегистрировался э, и стал вникать. Вот. Э, этот человек меня всему обучал, э, в принципе обучает до сих пор, ну и ста, стало, стало получаться, начал зарабатывать, вышел через пару месяцев на доход на 670 долларов. Вот. И по сей день, это уже прошло порядка четырех лет, как я в этом бизнесе. Я, у меня команда в 28 странах мира. Строю бизнес строго через интернет, не выходя из дома. По этим странам я не ездил. Применяю всю линейку продукции компании. Очень доволен. У меня великолепные результаты и у меня, и у моих родственников, в частности, вот у мамы. Применяю Нутрисептики наша великолепная Резерв, Финити, АМПМ. У нее результаты по щитовидке. Объем щитовидки был в 2015 году 204 сантиметра кубических. На данный момент он, она уменьшилась и УЗИ показывает порядка 110. Вот. Я сейчас вот нахожусь на программе похудения с нашей великолепной линейкой ЗЭМ. Вот у меня третья неделя уже подошла к исходу, программа рассчитана на 8 недель, пока что с минус 7 килограммов веса я скинул, и порядка 18 сантиметров в объемах. Доволен, в принципе, что и бизнесом доволен. Я вот сколько нахожусь на пенсии, я не работаю больше нигде, я знакомлюсь с новыми людьми по всему миру, мне это нравится, я путешествую, я встречаюсь вот с теми людьми, которыми общался по скайпу, в том числе вот с тем человеком, который меня в бизнес привел, мы с ним вместе работаем, встречаемся, отдыхаем, то есть ну, классно. А скажи пожалуйста, вот какая перспектива в ЖНС, вот, э, нас люди будут слышать, э, какие перспективы ты видишь вот на будущее? Ну, у меня вообще большие цели, большие планы. Я э, в перспективу в Жанесс. Жанес это классная компания, которая работает для людей, для простых людей. Она э, выплачивает порядка 60% в сеть своих доходов. Я вот лично, э, мои цели на 5 лет, на 10 лет э, – Зарабатывать порядка 10-50 тысяч долларов в месяц. Вот. И построить свой личный дом двухэтажный, жить свободной жизнью, путешествовать, ничем себе не отказывать, и обеспечить своих детей. Выучить, обеспечить и чтобы они ничем не нуждались. Ясно. Хорошо, спасибо, Сергей. Давай, до связи. Хорошо, всем удачи. Пока-пока.